Сегодня в творческом пространстве Произмаил прошла прекрасная встреча с военнослужащими Национальной гвардии Украины. И мы с этими чудесными ребятами прошли часть курса оказания первой это медицинской помощи. Ребята молодцы, очень открытые, контактные, настолько активно принимали участие, живо обсуждали какие-то моменты. А что особо порадовало, делились своим опытом, который они получили в процессе еще школьных лет, в процессе своей работы, где-то службы. Меня очень порадовало, что они так открыто этим делятся, что им это интересно. Очень порадовал уровень подготовки ребят, очень порадовал тот уровень знаний, которыми они уже обладают и, соответственно, используют их во время несения службы. Это очень здорово, всегда приятно поделиться чем-то очень полезным, новым для них, отработать то, что... Мы не используем ежедневно в своей практике хотя бы на манекенах для того, чтобы в экстренной ситуации среагировать максимально быстро и правильно. Сегодня мы получили знания с демедической помощи особам разных вековых категорий. Тренер показал, как дать демедическую помощь детям, немовлятам и новонародным. Отличный аспект был сделан в демедической помощи взрослым. Вважаю, что полученные навыки помогут мне в охране общественного порядка и врятуют чьи жизнь. Сьогодні нам проводили тренінг з надання першої домедичної допомоги дорослим, дітям та новонародженим. І так як я служу в патрульній роді, мені доводиться стикатися з ситуаціями, де домедична допомога потрібна. Зокрема, ми навчилися виконувати алгоритм дій для надання домедичної допомоги безпритомним. Ми вчилися робити штучну вентиляцію легенів та непрямий масаж серця. Вважаю, що разі необхідності це допоможе мені під час патрулювання.